Здорово! В эфире Pterodactics News. Первые новости, в которых не место к пиздабольству. Только что к нам поступила информация о некотором деме. Подробности с места происшествия нам расскажет Томас. Оставайтесь в курсе событий.